Всем привет, с вами Макс Репьев и это канал Репей Курортная недвижимость. Многие из вас знают, что мы активно начали заниматься Крымом и десантировали туда человека, который сейчас эту недвижимость там активно изучает. Конкретно сейчас мы делаем большую ставку на землю в Крыму, потому что она интересна, ее действительно скупают просто гектарами. Поэтому наш человек Артем сейчас находится в Крыму и снял видео по поводу этих земельных участков. Я предлагаю вам это видео посмотреть, а дальше уже решить, интересно вам это или нет. Но будет в любом случае выходить все чаще и чаще и чаще и крым становится все интереснее и интереснее и интереснее господа приятного просмотра сейчас вокруг меня просто поля А где-то уже купили участки, да, то есть где-то застраиваются, где-то ставят глэмпинги. Мы, кстати, проедем, посмотрим, покажем, как ребята уже здесь строят глэмпинги, ну, занимаются арендой, кто-то строит себе каркасные дома, кто-то уже ставит себе коттеджные дома, где а, назначение земли позволяет. Конкретно здесь, где я сейчас нахожусь, есть два участка. Они по 2 гектара. Назначение земли у них ЛПХ, но уже прошли все собрания что эта земля непригодна для сельхозиспользования, использования ее можно перевести в ИЖС. А свет сюда уже заведен, он уже есть, вода центральная сюда ведется, а сейчас пройдут еще одни публичные слушания, и эту землю можно будет перевести в ИЖС и, соответственно, строить коттеджные поселки. Конкретно по этим участкам уже все документы получены, то есть регистрации в Росреестре, они не размежеваны, то есть 2 гектара и 2 гектара. Какая выгода приобретателю этих участков? Он покупает 2 гектара или 4 гектара, а, межует эти участки, да, то есть межевание участка там одного гектара, стоит 15 тысяч рублей. Плюс там заплатить нужно госпошну 350 рублей за каждый участок. Если он покупает 2 гектара, сейчас они стоят 16 миллионов. 2 гектара конкретно здесь в 800 метрах от поповки. Участки ЖС в поповке шесть соток начинаются от трех миллионов рублей если покупать здесь два гектара 6 соток получается 625 тысяч рублей себестоимость это без межевания и без перевода в ИЖС. соответственно когда подведется сюда вода если вы заморочитесь дождетесь перевода в ИЖС, то участок будет стоить как минимум два с половиной три миллиона рублей вот такая вот инвестиция если же вы не хотите продавать хотите здесь строить что-то типа глэмпинга или потом последствия коттеджные поселки то тоже получается вы покупаете участок по очень очень хорошей цене потому что здесь километр это море 800 метров это село поповка 800 метров это Казантин. бурская озеро. и вот в двухстах метрах находится розовое озеро ну 20 километров до евпатории федеральная трасса 800 метров Буквально сейчас ее расширяют, она будет четырехполосной Ну вообще здесь перспектива развития видна То есть я сам э, поездил здесь по всем этим участкам, по всем этим местам Сам же буду здесь приобретать себе какой-то участок Не знаю пока подо что, просто, просто надо Что хочется сказать э, про перспективы Вот все, что я сейчас назвал, это сейчас существует здесь Что здесь будет, что здесь планирую делать э, Буквально в полутора километрах отсюда полутора-двух километрах планирует строительство целого кластера туристического с э, отелями, с бассейнами, с инфраструктурой. То есть, соответственно, если это уже будет реализовываться в ближайшее время, то цена этих участков, конечно же, возрастет э, в разы. Может быть, в пять раз, может быть, в 10 раз. Но действительно, земля здесь недооценена, и у нее высокий потенциал. И самый еще главный плюс, допустим, если сравнивать Сочи, то, что она очень ровная. Здесь э, не надо... Много вкладываться в подпорные стены, там буриться в аргелит э, или еще что-то, потому что в Сочи это действительно дорого. В основном в Сочи продаются участки на каскадах с, с очень э, крутыми склонами, там нужно миллионов пять вложить только в подготовку, прежде чем ставить сам дом. Если себестоимость дома выходит дорогая, а здесь э, достаточно купить участок, оградить его, залить плиту и все, и начинать строить. Мы пообщались, кстати, с местными жителями, кто здесь живет всю жизнь. И они говорят, что с каждым годом туристический поток увеличивается. Вот прям с каждым годом. Они это видят, ну, в деньгах, соответственно, в прибыли. То есть они сдают квартиры, сдают какие-то помещения, торгуют там на пляже кукурузы там или еще чем-то. Они говорят, что народу с каждым годом больше. Поэтому, в принципе, перспектива туристического развития здесь, она очевидна. И то, что хотят власти здесь построить туристический кластер, ну, это тоже логично, потому что таких чистых пляжей и широкой такой пляжной линии ну, практически нет нигде на Черноморском побережье. Ну, если мы говорим об Анапе, там море совсем другое, поэтому с Анапой я даже и не сравниваю. Здесь море в разы лучше. Поэтому для тех, кого интересны данные участки, их здесь много, мы не будем их снимать все. Вот здесь есть 4 гектара, там есть 10 гектар. Чуть там в двух километрах еще у меня есть 14 гектар за 3 миллиона рублей, господа. ЛПХ тоже с возможностью перевода. То есть здесь есть в радиусе 5 километров, у меня порядка 45 гектар. И цена от 800 тысяч рублей за 6 соток это если покупать отдельно мы сейчас проехали чуть чуть дальше от этих участков чтобы посмотреть как здесь уже ребята реализуют по полной активно застраивают участки и сдают в аренду свои домики вот конкретно на этом пятачке справа слева позади меня ребята застроили каркасными домиками Ну какие-то побольше какие-то поменьше но каждый преследует свою цель правильно это пассивный доход в среднем а, летом один каркасный домик 20-30 квадратов а, сдается 10 тысяч в сутки ну в сезон вообще здесь не мудрено что вокруг все застраивается я вижу что, что ребята поставили столбы то есть они ведут свет а кто-то еще на солнечных батареях м -м, питает а, электроэнергией свои дома кто-то уже ведет свет даже в некоторых местах сюда люди подводят воду центральную. Но это несложно. То есть кто-то будет скважину с технической водой, да, и ставит баки с питьевой водой. И, соответственно, так реализуют свои бизнес-идеи. И ведь вы тоже можете реализовать эту бизнес-идею, поэтому земля еще здесь есть. Есть еще из чего выбрать, но каждый раз, каждый день, в принципе, участки реально скупают. Не то, что там по 600, а реально гектарами, то есть от гектара. Здесь конкретно море находится в 150-200 метрах, и конкретно в этом месте и планируется строительство кластера, вот этого, нового Евпатория, новый Крым. И можете оценить, насколько здесь большие амбиции, опять же, у крупных бизнесменов, игроков, да, застройщиков, соответственно, вот, посмотрим, что из этого получится. Но пока имеем, что имеем. Люди здесь строят, соответственно спрос есть, Но он действительно есть. Мы здесь были в бархатный сезон, под конец бархатного сезона народу было просто тьма. Ну и завершение, опять мы проехали метров триста и оказались на этом шикарном широком песчаном пляже просто с чистейшей водой. И сзади меня как раз тот самый Казантип. Ну и господа у каждого, ну, может быть, практически у каждого есть мечта иметь свой домик у моря. И я считаю, что именно здесь, в этом месте ее можно уплатить. И причем даже не очень дорого. Участок 800 тысяч за 6 соток, согласитесь, около такой красоты. Причем здесь это все бесплатно, доступно. Можно спокойно приехать сюда на квадроцикле, на машине, именно на этот пляж. Можно дойти пешком, как угодно. Наслаждаться этой природой, ну и просто кайфовать. С детьми, там, не знаю, с женой, с мужем, с сестрами, с братьями, с друзьями. Поэтому на этой классной, красивой ноте и картинке я прощаюсь с вами. Звоните, я на связи. Все, всем пока!